Manger. А все привет, ребята, с вами Мародер с 20 Гигабайт! Сегодня у нас будет видео потрясающее по фосмофории. Мы будем играть, сместьелиться, будем радоваться. Всем уважение, ребята, с вами Мародер с 20 gigabyte, Ваня Лавелл на Юду! Иудус, Андрей его зовут, есть еще вот он черный. Играем в игру фазмафоди, хайпим, хайпим жестко. Две девушки, два парня, чумовой расклад, давайте играть. Я играю в эту игру первый раз, раз говорю первый раз ее запустил сегодня, не знаю как играть, поэтому вот эти вот красавчики, которые все играли, будут меня учить, давай. Проделайте тип призрака, сфотографировать грязную Воду сфотографировать призрака замолчите. Ты заебал, блять! Идем твою мать! Общаюсь сейчас с призраком Азбукой Морзе. Иди поговори со своей матерью, блять! При жизни призрака звали Джордж Тейлор. Джордж Тейлор. Ладно, почему? Здесь он, пожалуйста, забиббиписку за хочу. Мерон, я стави Артем, возьми вот здесь записную книжку. Запиську здесь. Как ты заебал? Забиббиску, блять. Мы идем в дом. Нам нужно сфотографировать грязную воду в раковине, сфотографировать призрака остановить призрака при помощи распятия определите призрака нам надо его определить Федерную как его определить. да ты заебался ты пиписькой блять андрей ты что взял а я еще не боюсь что я играю первый раз вообще психуйте а еще такие просто наркоманы которые идут я объебался крокодила крокодилы так, у кого фонарь? Фонарь долбоеба, блять, под наркотиками нахуй. Так, а что мне надо делать? Тут никого нет. Джордж Тейлор! Джордж Тейлор, ебать, я сраку! Джордж Тейлор! Я ничего не вижу вообще просто. У меня тоже темень ебаная. Нам нужен Вэлшем, он ходил с фонарем и светил, а не крокодил долбил, блядь, по подъездам. О, нихуя! Нормально. Записную книжку, которую я взял. Куда ее класть? Пока подожди, просто ее с собой носи. Жорж Тейлор! Как Блин. Блин. Нашла, Джордж я нашла, Тейлор. Джордж Тейлор. Чего ты это? нашла? Ты где? ты где? Ты где? где? Я, я тебя не вижу. вижу. Вот. Иду, да. Да, что ты нашла? Сюда, если подходить. То что он выебывается? Вот то, что Подходим. у меня в руках начинает пипикать. Ага. Пипик. -пип. Грязная вода, пожалуйста, покажите мне, я буду фоткать. Я люблю грязную воду фотографировать. Дай нам знак. Джордж Тейлор. Тейлор. Дай нам знак. Раковина, раковина. Джордж Тейлор. А здесь грязно? Да. фотографируй. Я посвечу тебе фонариком, это свет. Что-то звук какой-то я слышу. Я споткнулся, я сфоткал грязную воду. Молодец. Сейчас съебали, сейчас. Это Молодые ваша люди. тень в, в, в, в ванной была или какая-то хрень, какую ты видел? Да я не, не знаю. Кто съебался, кто съебался, я кто кто боюсь? Свет выключался. Свет выключить. Я не включал. он здесь, он здесь, он здесь. Слышите? Кто? Где, где? Кто? Ну вот слышите, випикает у меня в руках штука. Да. Нет, как... Свет, свет, свет, свет, смотри. Я, я ему оставил короче книжку там. Он здесь, он здесь, он здесь. Он здесь. Я ему книжку здесь там оставил. говорили то, что на свету долго нельзя находиться. Да, да, да, да. мы тут спусимся. Да блять, он за нами пошел, ебать. Могу, я меня в бесполезен. этой комнате, ребят Джордж Тейлор Дай нам знак Джордж Тейлор Дай знак заебал, где ты, сука? Дярик, блядь, вылазь нахуй Пойдем в компал, возьмем этот, доску А что доска делает? Ну это, вот это, Уиджа А, здесь что это за херня, бля? А? Где? Вот здесь какой-то кролик сидит Сидит кролик Ему, блядь, смотри, он старый Ему похуй, да? Джордж Сраный ковбой! Я не понимаю, зачем Настя сперму ищет. Зачем этот фонарик? Потому что у меня нет другого фонарика. Сперма! Джордж Тейлор, дай нам сперму. Ультрафиолет! Ультрафиолет! Извините. Так, вот сюда, идите, идите сюда. Иди сюда со своим фонарем, иди вниз. О, не, слышь, Давай вниз, пошел вперед, блядь, Где ты, сука? У тебя фонарь вообще должен самый первый идти, самый первый. Да, между прочим. Взял фонарь, ходи вперед. Тут ничего нету. Здесь есть лента для мух. Да. она ну, да меня ты всегда чё пугает. С, с и ничего не ищет. Ищи доску. А уйди. я не знаю, ты мне не объясняешь. Да, Ищи Уиджи. Доска Уиджи. Доска Уиджи. Доска Уиджи. Блин, теперь мы блядь. Я, я же а говорил, он, он в этой в комнате. Он в этой комнате, комнате. Джордж. Ты... Блин, он пропал. Что это в какой-нибудь на призраках месте? Слушайте, слушайте. Что-то слышу. Слушайте радио, радио, слушайте. Джордж Тейлор. Джордж Тейлор. Дай нам знак, Видер. Give us a sign. Слышал? Он говорит что-то. Give us a sign. Тейлор. Да подождите, замолчите. Там дверь какая-то открылась, только что. Что он говорит? Джордж Тейлор? Hey. Вот hey. он он бьяный, Джордж Тейлор. Учитель. Что он сказал? Джордж Тейлор. Опять Джордж нажрался Тейлор? свинья. Юибас. Андрей. Джордж Тейлор. Ну он что-то говорит, но я не могу понять, что он говорит. Настя, куда? Настя. Я 20. Давай, 20. <laughs> Настя! Я Домой поехала. Настя, вернись, его. блядь. Мы ничего не сделали, так, мы и... только сфоткали и... грязную и... воду, не понятно зачем, это сделано. Но у нас тип призрака не определен, сфотографировать а -а -а. призрака мы тоже не сделали. Так, ну там никаких следов не было. дай мне камеру. А да, как садись, к таким сна отсталый? А где с спермофонарик я его возьму? На, подбери. А как его подбирать? А, а его подобрался. Поставлю. Все, потому что я там оставил в комнате, где был призрак, я оставил там, чтобы он записки нам написал любовные. И он ничего не пишет. Андрей, мне АП прилетит, успокойся. Он ни черта не написал, нигде ничего не оставил, никаких следов нету. Джордж Тейлор, дай нам знак. поговори с нами, ты заебал, что ты такой молчаливый блядь, Они заебались стесняться все на свете, блядь, эти призраки. На какую кнопку ты говорил крутить камеру? А ты ставишь правая кнопка мыши. Левую кнопку мыши. Вы у меня где-то не в той стороне, я смотрю когда в зеркало, вы у меня не там стоите. Я посплю. Она хочет поставить. Что я поставила камеру. Ты не спишь, если что. Ты просто стоишь над кроватью, как даун. Джордж Тейлор. Give us a sign. Give us a Сосай, give us a Джордж Тейлор? Джордж. Джордж Тейлор. Он не понимает русский акцент. Джордж Тейлор. Give us a fucking sign. Fucking sign. Give us your fucking sign, man. А давайте стоять на святую, он Джордж Тейлор. А че мы по подвалу походили, да, и пиздец? Нет, там ничего нету. Верните Только, может, все в эту комнату. Взять? Пошли в комнату! Иди а -а -а. сюда! Да. Джордж Тейлор! Джордж Тейлор! Да вот зайдите все Джордж и говорите, говорите! Give us Какой язык предпочитает Джордж? Джордж, Сироника бой! Джордж Тейлор! Ну дальше, дальше говорите. Джордж так, Тейлор! Хуй, хуй, Джордж, хуй, пизда, пизда. Джордж знак, Тейлор! Джордж, Джордж Тейлор! Дай Джордж Тейлор! Тейлор! Где ты, ё... Дай Дай нам знак! Give us a sign. Андрей, блядь, заебал нахуй. Это тебе, что? нахуй, не твоя баптистская церковь. Не ори, блядь, не пой, то есть. что, Кто включал только что свет? Я не пробовал свет. Он включил свет, получается, здесь сейчас? Андрея выкрали, блядь. Андрей только что просто взял и ушел. Подожди, а Настя где тогда? Настя, я не знаю, что делать. Настя, что ты делаешь, Настя? Я смотрю в камеру. Ага, give Give us a sign, George Taylor. <свист> <свист> <свист> блять, ты иди че? ты нахуй. Ты <свист> Опять не испугался что ли, блять? Что это было, блять? Кто Я тени. тоже только что что-то видел, но больше испугался как ванила, блять, визжит. А это визжал ванила, блять? Да. Это а, в... Джон... да не включайте, <свист> блять, свет. Воров? Я не слышал никаких оуров. Пошел в пизду, я не пойду туда, блядь. Иди туда, блядь, давай. Нихуя. Давай, он тебя выбрал жертву, иди туда, Ванила, ты нам нужен. Сакральная жертва, Джордж Тейлор он здесь. Он здесь, вот он, Джордж. Джордж он здесь. Вы не слышали, как он орал серьезно? Да он не орал. Он орал в левом ухе в комнате, вот где-то там. Джордж Тейлор. Ты видел что-нибудь, Настя? Джордж Тейлор. Я видел какую-то дымку. Но это все, что я видел, я ничего не слышал. Что? Дверь закрылась, вход, выход, блять! А, мигает! Миг, мигает свет! Фоткай все, Кто Mondial? фоткай! Аعلу? Я фоткаю! Да Друг이 я не я знаю, ]aju.. фоткай а, а, а, а. все! Он в комнате, он в комнате! Где? В какой комнате? В какой? в <ин> комнате, а. а. где вот ебал! Он Зачем ты кинул, блядь, ее? камеру! Камеру! А -а -а -а! Он закрылся! Открой дверь! Открой дверь! Почему дверь закрыта? Андрей минус! Дверь не открывается! Вадиван! Дверь не открывается, сука! Открой дверь! Почему дверь закрыта? Почему не может? Открылась! Ясте, блядь! Так, он был, он был, он был, он Андрей, ебнул. Так, а и что делать с ним теперь? Ну, надо его сфоткать. То есть нам надо зайти туда внутрь и забрать камеру, я правильно понимаю? Да. Ванила, давай ты, потому что ты с фонарем. Нихуя. Ванила, ты, у тебя <с фонарь, давай, иди возьми камеру, возьми ее просто. Не, мне не нужен. Иди возьми, короче. Нет. Хорошо, ладно, давай, давай сюда свой фонарь, давай, трус обосранный. А где он? Артам, артам, Что? видел, как у тебя как будто пара изо рта. Да, да, по-моему, я видел это. То есть я видел какую-то дымку, это, видимо, был пар изо рта, и тогда же Ванила услышал крики. Иди за камеру. Я иду за камерой, а ты иди за мной. Он меня запрет здесь, блядь? Иди за мной, чтобы ты я умирал. Он, он убивает только одного. Так, Настя, ты смотришь камеры? Да. А свет горит, почему? А он включил обратно. <как> блядь, мразь! Иди ты нахуй! Чё ты орешь, чем мразь? Кто мразь, блядь? Да Тихо, тихо. Да, блядь! Зачем ты свет включаешь, дурак, блядь? Он же на свет посмотрите, приходит. Он написал, а, это ты его да, это я его выключил. Дай мне теперь забрать вот это дерьмо. А посмотрите, он написал что-нибудь в журнал. Так, теперь можем включить свет. <связывая> Джордж Тейлор, выходи, сука, я тебя сфоткаю, блядь. Давай, фотосессия, сука, 3 рубля. Он ничего не написал. Вот стой в этой комнате. Он Видишь здесь вот. стой в этой комнате, блядь. Вы поняли, она, короче, ушла просто в кабину домой и сидит, там командует. Блядь. <связывая> Иди, <связывая> возвращайся сюда. Куда-сюда. В, в, в, в, в трак А что, мы сфоткали его, что ли? Нет, у тебя просто самое низкое здоровье Я пойду с Кинул. Это не здоровье, это что-то Это психическое здоровье Нет? А, психическое здоровье, Юдус мертв У меня, у меня стал 47%, потому что я его видел Ванила 52 О, я Может, восстанавливаюсь, мы... кстати говоря, Ванила тоже Может быть мы здесь просто потусуемся? Может мы, да, потусуем здесь Может я лучше сфоткаю, блять Ну давай, просто, ну давай А что за а Давай, у меня, у меня не так сильно ниже ну, здоровья, давай. как у Ванилы и у меня намного больше яиц, потому что Ванил еле вообще там, реально, боится. И Ванилу не хочешь на камерах постоять, кстати говоря? Забить, я да, хочу, да. Пойдем тогда, Настя, со мной. Волстыкло. Нам надо, все что надо сделать, это сфоткать призрака, правильно? Да. Определите призрака, как это сделать? А, на Джей, смотри, нажми на Призрак. у тебя журнал есть. Да, да, вижу. И там есть описание призраков, и если листать дальше, там есть улики. Улика 1 у нас датчик КДС. Да, Улика нет. 2 у нас призрачные аура, потому что ты видел пару изо рта. Либо это призрачная ауры, либо это минусовая температура, но у нас нет ни ни градусник, ничего, чтобы это измерить. На mm -hmm. самом деле, мы эту миссию не сможем пройти, потому что у нас распятия нет. Нам надо в любом случае будет вернуться на базу и купить распятие. Активность какая-то поднимается, алло, сила, время... Не знаю, О, он цепке. здесь, он здесь, он здесь, он здесь, он здесь! Где? Не бля, у меня последний кадр остался, ты так не говоришь, ну, что ты, взять, ты, фоткаешь? Ну, блядь, чтобы его сфоткать? А, а блядь, сфоткал, сфоткал, сфоткал, сфоткал его! Я его есть, я есть, его, я есть. есть, есть. Выходим, выходим. Фотка есть, фотка есть. Я его сфоткал. Вот он я стоит, стоит. Я его вижу. Да, сфоткал. Есть. Готово. Выполнено. Так, теперь нам это не надо, нахуй. Э, его фотка я думаю, тогда. нам надо уехать и воскресить Андрея. Нет? Но нам, потому что мы в любом случае не сможем остаться. Уж у нас распятие нет. Но нам мы не определили типа призрака, ни хрена. а задание выполнено из четырех да, задач. Да, вот, видишь, там за фотографии дали 20 баксов. А, надо купить раз распя... и градусник. Я куплю распятие. Давай, покупай распятие, и я куплю градусник тогда. Плюс. Так, а за что? Я взял себе фонарик, он мой. Там. Все есть будет. один, мне. Погнали. Все, задача есть. Определите приз, uh -huh. фотографировать грязного в враг. Найти комнату с температурой ниже нуля, остановить призы при помощи распятия. Все то же самое, отлично. Ну почти то же самое, кроме комнаты. Температура температурой нуля. Так, давайте я найду комнату температуры температурой ниже нуля. Где мой градусник? Вот, вот он. Я его забираю. Взял. Я буду с распятием. Забирайте Зачем сейчас-то тебе распятие? Разпятие. Оно сейчас не нужно. Оно нужно будет в самый я последний момент. В Оно я не пол... нужно а сейчас. Положи твой. его, блять, на место, сука. распятие. При жизни призрака звали Джозеф Харрис. Ангел мой, хранитель, спаситель, избавитель. Спаси меня, сохрани меня. Укрой в своей. От врагов моих девяти изглядов ирода, и дела и ха 14 градусов в этой комнате. 14, 18. Вы тут надышали, блядь, идите нахуй. Ну, не ну, блядь. Здесь, так, подождите, мне нужно сфоткать грязную воду. Сфоткой. А ее не знаю. она не грязная, представляете, как получилось? Я не, не могу найти комнату, где температура низкая. Может, в подвале? Я сейчас в гараже, здесь 15-16 градусов тоже, ни, нифига не холодно. Смотри, а здесь это есть, плюшка-плюха. А, Мария да, здесь доска Уиджи есть, если что, она в прачечной. А, подожди, я могу взять ее, у меня есть инвентарь, не да, свободное. Как света включить? Сейчас, подожди. Два градуса! Два градуса в подвале! Минус, минус, минус! Минус 6, думай, думай, минус один, один, минус три. Так, а свет как включить? Мы нашли комнату, минусовая температура в подвале. Пар идет, да, тут. Так, датчик не работает. Как его завали? Жозеф, Жозеф, Харрис, Жозеф Харрис. Жозеф Харрис. Джозеф Харрис, дай нам знак. Джозеф Харрис. Джозеф Харрис. Джозеф Харрис. Чё-то слышу. Минус, минус 7. Джозеф, Джозеф Харрис. Харрис. Дым идет. Кто доску взял? Кто доску взял? А, Юдус Ребят. доску взял. Юдус, поставь доску. Принести? а а а открой дверь, блядь! Она не открывается! <свят> с тебя, с тебя, блядь, <свят> а, -а, -а <свят> блядь! Минус <свят> <свят> <свят> 7, минус 7! а открывайся, дверь! Как вы вышли? Ай, блядь, иди нахуй, Джозеф Харрис, пошел ты нахуй, брат. А доску оставил кто-нибудь внизу? Нет, она наверху. Так возьми ее сверху и положи вниз. Только ты идешь один. нашли комната с температурой? Я Мне сфотографировали грязную воду, враг. Так, с температуру нашли. Давайте воду сфотографируем, чтобы выполнить. Вернись тогда сюда, оставив градусник. Я иду, я иду, я иду, я уже иду. А вы видели грязную воду день? Нет. Я нет, в нету. У нас пока просто вообще никаких улик, кроме низкой температуры, нет. Это просто я выполнял, МЛГшник. А на что фотки-то кто-то камеру-то забрал? Я у меня камера. А, камера у него я взяла съемку. У меня все раковины чистые. Либо я, конечно, глаза ебусь. Так, смотри, Андрей. у нас. Да и ты что, блять? Дай, чек не работал, диктофон не работал. Я взял хрень поискать отпечатки. Я взял хрень. У нас там не было отпечатков, я весь дом прошла. Весь дом с этой прошла? А вдруг он их да. просто еще не оставил? А, пошли с доской и с записной книжкой в подвал. А, а кто записной когда, ты взял? Да, давай в подвал. Он не работает свет. Цвет он вырубил внизу в подвале. Погнали, давайте все толпой, чтобы подыхал Андрей или вы Не-не, не хочу, блядь. Куда мне доску класть? Да сюда куда-нибудь, комнаты, да. Вот, она что то загорелась, чё там? теперь надо спрашивать. А чё надо спрашивать ты блядь? Джозеф Харрис. Джозеф Харрис. Джозеф Харрис, поговори с нами. Что написал, написал, написал? Че написал? написал. Че написал. написал? Пошли, отсюда. Пошли, отсюда. пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Доску, доску, а, возьми подошли. доску. А зачем доска? Лежит. Зачем она нужна? Я потерялся Пусть... в хате. Где вы, блядь, со своими фонарями, да вот. блядь? Но внизу. Андрей, не знаю. Значит, вторая улика это записи блокнот. Третья улика какая? Никакой. Определите приз, сфотографировать грязную воду в ракве не надо. Я не могу понять, где грязная вода, блядь. А вот я здесь не знаю, я где где воды, нигде не было грязной, Она где-то есть. Ты где раковины видел? Вот здесь есть. Мне кажется, Вот здесь, смотри. Пойдем гараж Пошли в гараж, пошли в гараж. Идем. здесь, включи, включи воду. Она не работает. Она не включается. Это может быть либо демон, либо юрей. Сейчас, это призрачная аура, и это юрей. Мне кажется, да. Ну, я призрачная ауру не видел, если честно. Я тут краю раку и нашел, он там опять чистая вода, блядь. О, здесь стримерская. Да? Да. Удебно написано улики, диктофон, блокнот и температура ниже нуля, но на диктофоне я его вообще не слышала. Так, здесь вода чистая. Андрей, нашел где грязную воду? Нет, может там в подвале? В прошлый раз мы пугались в этой комнате, поэтому вода нами грязная была. Мне кажется, там в подвале где-то. Слышите, пацаны? Ну пойдемте в подвал циковать. Так, а на, Как и надо изгонять с помощью распятия? Ну, не знаю. Так, открывайте. Че, давай, давай, да. воду там попытаемся сфоткать. за Бля, что-то шипило. Это шипит, у меня, бля. это у меня. Ну то, где что он знаете, здесь, что это бля. понятно вообще, в принципе. Так, а где доска? Вот доска была на домах. Во, вот он, он, он положил а? на доску эту хрень. Это я положил. Джозеф, Джозеф, Харрис, Харрис. Джозеф Харрис, включите Арифия? свет! Включите Джозеф свет, блять, нихуя не видно. Да не надо, Джозеф Харрис. Джозеф Харрис, поговори с нами, заебав ты меня уже, блять. Дай нам знак. Он там стоит, Джозеф... в углу, в углу, или это Андрей? Это Андрей, блять. Да я в воду ищу. Джозеф <с Харрис. А тут нету раковины. Я не вижу, да. Она наверху. У меня пар за пошел. Да, у нас давно идет пар Да я не на доске, Джозеф Харрис. Я, блядь, готов съёбывать, я, блядь, Тай, буду, блядь, блядь, блядь, блядь, Вот раз он, вот он, вот он, вот он! Я его изгнал? Я, я, я ему раз пять ткнул в пах. Импотент теперь ебаный, блядь, лох, Так, и чё, мы его изгнали на Изи? Нет, не изгнали. Не изгнали, да? Замечательно. И воду не нашли, прям, чё, хуя. А чё он на меня? Чё? Чё по мозгам у нас? У Насти Рисад, кстати, пизда, нахуй, она поехавшаяся за А, у меня чё? У тебя 50-65 процентов. А, ну нормально, тут что ему в пах ткнул. Он выключил свет везде опять. Так, Он выражу. экономит электричество, блять. Питай. А ты, где где самая Настя вообще? Он пришел мстить за высокий счетчик ЖКХ нахуй. Я не знаю, как его изгонять с помощью распятия. Я его взял распятия, а как его юзать, я не понимаю. Распятие, пойдем со мной свет включить. Иду. Дай нам знак. Да ты помолчил, ЧПК, блять. Призрачная аура это явление, напоминающее небольшой парящий шар. Являюсь. Не-не, мы это не видели. Нет, там прям мужик, был. <,ười> вот он а -а -а -а -а! uh Блядь, иди нахуй, чувак, вообще Ты заебал меня Он только что делал Да, <gunics> я его видел Я у него спиной стоял А Я справа от него стоял Так, и что нам делать-то, ебат? А, слышите, все, у нас остановили призрака при помощи распятия А, я его остановил, все? Да Это из-за изобляемый убит Нам осталось фотографировать грязную воду в раковине а, то есть призрака нету больше? Все! Не знаю, но наверное есть. Ну мы его. Почему, если мы его остановили? Я не... Андрей, а, не... или это разовая акция, блядь. Так это, наверное, разовая. Пипи, -пип, в дверь закрылась, блядь. А, блядь, звел! А Нас и слипи! Минус! Он здесь! А -а -а -а -а! Он здесь! Я иду к вам! А -а -а -а! Минус! Минус! Блядь! А -а -а -а! Меня ебёт! Иди сюда! О боже, Андрей! О боже, Андрей! Андрей! Это было охуенно! Так, Андрей опять умер. Да, Блин. Раз. Блин. Так, значит, все-таки остановись с помощью раз 5, Почему Это разом. Почему не вэл? Потому Блин. что ты черный, Андрей! Чего я ты ожидал? Умрется. Я умрется. А я там, черный я умирает первым. Правило всех ужасов, Алло. Нам нужно сфотографировать воду и э, э, тип призрака мы определили? Не yeah. Какого он вообще поднялся, блядь? Я не знал, что он может подняться. Ну, поднял фонарик, короче, пиздец. Пошли, да. чего стоите, пойдемте, ну, блядь. Подожди, смотри, я у секунду, нас есть демоны и травма, Юрей, одинаково. у них один... На Получается только Юрей, потому что на диктофоне вообще ничего не было. Хотя призрачная ауры мы не видели. Понимаешь? Ну, вроде нет, но а кто еще может быть? Диктофон точно ты ничего не слышала, да? Прямо вот сто подлов. Но датчик тоже ничего не показывал, правильно? Да. Значит, значит у нас остается призрачная аура, которую мы почему-то не видели. Чистым методом исключения. Ну, просто все остальное вообще не подходит. А как нам определить ведь призрака? Надо найти еще одну улику. Пойдем грязную воду искать. А у кого у меня камера. Камера у тебя пошли. Я, я с распятями, еще я тебя буду защищать. Здесь мы смотрели воду, здесь ничего нет. Здесь она чистая. Здесь она чистая, да. Где мы проебали воду-то, блин? Я ищу. А, ты мертвый можешь искать? Да, он призраком становится. Лол. Вот есть одна раковина. Ну-ка, и что там с водой? Ну, чистая вода. Она чистая, точно? А, -а, -а как выглядит грязная, но? Это Коричневая, и детка. как будто насрали по носам туда. Все утро. Ну, я на всякий водка. Где да, еще? Свет, фонар, Опять фонар, фонар, где, нам где нам, блядь, увидим, Артм, что? Уходи, уходи, на... Я тыкаю, тыкаю. Уходи нафиг, отсюда, здесь призрак. Я тыкаю! Вот здесь, он здесь, он со мной, он за мной, он за мной. Я его вижу, кто Я его не вижу, блядь, Где? Я его только слышу! Он прям за мной, прям за мной. Я Блин, вас не да, вижу, вижу, не вижу. Не блядь, куда вы съебались? На входе? Он Сюда. меня убил уже Блядь, я не открывается Он меня убил уже О, давай, я... Здравствуй, Вэл Там впереди, он впереди Ай, блядь, это Вэл Вы двое теперь, нас Настя выебли Потому что мы тёлки, да, блядь? Сексист ебаный, блядь Этот призрак сексист! Мы нашли определили тип призрака Вэл, у нас плохая новость для нас обоих а да, нет, подожди. Хуевая. Ты можешь, короче, взять камеру у Насти, где-то здесь она должна валяться, да? да? А вот же лежит что-то, не? Это вот какая-то залупа, это другая. Я не могу, а, во. вот. Я, я нашел РФХМ, камеру, районера. я нашел, я нашел камеру, слышь. Хм. Так, я распятие взял, а ты, блядь, фонарик взял, правильно? Ты включи ага. его, во-первых, для начала. А он, вот, блядь, от него толку Вы еще еще фонарь А вот здесь он есть он раковина, слышишь? Какая разница? Дело не в том, что она приходит, нам надо найти ту блядскую воду, что? В гараже есть раковина. Пойдем, я пойдем, я пойдем, я пойдем, я... пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, да, пойдем, пойдем. там вода не включается в гараже. То Пробовали нет. уже? Да. Давай это я сфоткую на всякий случай, потому что больше негде. Цвета нет, что да он его вот. вырубил. Пойдем в гараж, пойдем Вэл, в гараж. Ём. свети, пожалуйста, твою мать, я же не вижу нихуя. Ты что, дурачок, блядь? Вот, Если я прям здесь, я здесь свечу, я не вижу нихуя. Вот, я просто сфоткаю вот эту грязное не, дерьмо. Нажми, нажми, нажми, нажми, на, нажми на кран. Да, он не нажимается. Я, я же говорю, она не работает, нет там грязной воды. Ну тогда и не Я сфоткал на всякий случай. Поехали домой. Теплую кроватку. Ты сфоткал чистую воду вот здесь на всякий случай? Я сфоткала в, на кухне. На кухне сфоткала, да? Где М -м -м. здесь еще есть раковина, нахуй? Вот здесь чистая вода. Да. Ты уверен? Да. Да, она чистая. Ну да, я ее сфоткаю, я хуй знает. Чистая, да. Бля, Но Вел, ты так свечи охуительно, просто очень удобно. Спасибо тебе большое, блядь. куда ты съебался, блядь. Нахуй. А здесь Тримерская, здесь тоже ничего нет. Ну все, мы весь дом обшарили. Ну что, поехали отсюда. Тогда чем? мы сделали два задания как минимум, мы его изгнали Но с два помощью распятия. Да, да, с помощью распятия изгнали. И вы передохли. А как уехать? А, нажми на вот здесь вот. И при выходе кнопочки такие. Я вижу. Погнали. Ну будем считать, что мы выполнили. Почему? Потому что мы остановили призрака при помощи распятия. Ничего не знаю. Это был Юрей. Юрей, все правильно. Значит, мы выполнили все цели. Слышь, наверное, надо было всем в журнале это сделать. А, значит, вы не нажали, короче. Я поставил себе Юрей, да. Я тоже поставил. Да, надо было ставить себе Юрей, ставишь себе Юрей. Вот единственное, что я не понял, типа, что с грязной водой за подстава? Потому что мы реально обшарили весь дом. Вы, блядь, передокли, пока мы искали эту воду, блядскую. Ну что, думаю, на этом все. Короче, ребята, если вам понравилось это великолепное видео, поставьте, пожалуйста, лайк под ним. И, конечно, подписывайтесь на моих друзей, на ютуб на Насю, на который только что вышел. Да, ссылочка на них в описании будет обязательно. Я обосрался, пойду стирать портки. Всем большое спасибо за просмотр. Ребята, попрощайтесь. Пока! До свидания. В эту игру не играть никогда. С вами был мародер 120 гигабайт, всем жестких респектов, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделаете, пишите, пожалуйста, тоже комментарий какой-нибудь замечательный, а на сегодня это все, всем жестких респектов, йоу!